Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Школа здоровья. Что это такое и кого собирается учить? Кто станет студентом года Республики Татарстан? Уникальную выставку представили в Музее Истории КФУ. 25 января в культурно-спортивном комплексе «Уникс» эффектно отметили Татьянин день. Традиционно гуляния начались со встречи почетных гостей в главном здании. Для приглашения на праздник студентки Татьяны преподнесли медовуху. Угощение данным напитком 25 января считают доброй традицией с XIX века. Почетные гости в сопровождении творческой группы и музыкальных композиций двинулись в сторону Уникса, где их радушно встретили студента с насыщенной концертной программой. Наш телеканал поздравляет студенчество Казанского университета с Днем студента. Днем ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в сопровождении Рустама Миниханова осмотрела объекты, которые будут задействованы в ходе мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Во время ее визита в деревню универсиады Ильшат Гафуров поздравил Татьяну Голикову с наступающим Татьяниным днем и преподнес ей букет цветов. Ну а мы продолжаем. 24 января в университетской клинике Казанского федерального университета была проведена так называемая «Школа здоровья». Что это такое и зачем это нужно? Ответы в нашем сюжете.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 Я думаю, раз в квартал точно будем делать. Я вот выступаю, только что сказал, что раз люди приходят, значит, это им нужно, это им интересно, и будем проводить эти мероприятия. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Кто станет студентом года в Татарстане? Сейчас это один из главных вопросов мира студенчества в республике. В преддверии мероприятия была организована пресс-конференция, посвященная премии. Подробнее в нашем сюжете.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 В музее истории КФУ состоялось открытие выставки «История Казанского университета фиотелии. На ней можно будет увидеть почтовые марки и конверты, тематикой связанные со студентами и выпускниками Казанского университета. Подробности в следующем сюжете. 25 января в Музее истории КФУ состоялось открытие выставки «История Казанского университета в Филателии». На выставке представлены марки и конверты. Собрание Музея истории Казанского университета и коллекции директора Музея лаборатории имени Завойского Игоря Силкина. История вуза богата разнообразными событиями, и они получили особое отражение о филателистических материалах. Открывая эту выставку, мы решили, что мы будем делать ее на протяжении целого года. Она будет менять свой состав, эта выставка, оставляя свое название. С Казанским университетом связано больше филателистических материалов, чем с любым другим университетом мира. Первая почтовая марка, посвященная университету, появилась к 150-летию основания вуза. В дальнейшем марки появлялись лишь к 165-летию и 200-летию Казанского университета. Мы решили тоже продолжить традицию, поэтому мы попытались все-таки сделать... Такую марку, посвященную 215-летию университета. Выставка продлится с 25 января по 19 февраля. Диана Шилова, Александр Юдин, Универньюс. В Елабужском институте КФУ состоялась масштабная пресс-конференция, в которой приняли участие журналисты, блогеры и представители молодежных организаций из Елабуги и близлежащих городов. Целью мероприятия стало подведение промежуточных итогов и демонстрация достижений института за последние годы. Подробности далее. В Елабужском институте КФУ прошел пресс-тур с участием представителей СМИ и блогеров. Журналисты Башкирии, Удмуртии, Чуваши и Татарстана узнали особенности образовательного процесса в УЗИ. О тенденциях развития института, о приоритетных направлениях и успехах преподавателей и студентов участники мероприятия узнали на пресс-конференции с директором Елабужского института КФУ. Елена Мерзона отметила, что среди студентов есть иностранные граждане, что подтверждает востребованность образовательных программ и привлекает средства для банализации инфраструктуры. А одним из главных преимуществ выпускников Елабургского института КФУ является предоставление первого рабочего места. Студенты учебного заведения востребованы в образовательной системе Республики Татарстан и Российской Федерации. Диана Шилова, Айдар Нурмеев, УниверНьюс. На этом у нас все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч.